приветствую всех на моем канале в этом видео я покажу как сделать вот такую замечательную бабочку из атласной ленты для создания одной бабочки нам потребуется 4 отрезка красной атласной ленты со сторонами 5 на 5 сантиметров. Каждый отрезанный край опаливаем зажигалкой. Сворачиваем отрезок пополам в треугольник. Сворачиваем еще раз, зажимаем пинцетом под небольшим углом и поднимаем края вверх. Придерживая, переставляем пинцет, опускаем края вниз, затем вверх, соединяя верхние края параллельно друг к другу. Придерживая, отрезаем ненужный край, зажимаем пинцетом и скрепляем над огнем. Это у нас нижняя крылышка, их нам нужно два. Далегаем немного низ и опаливаем над огнем. До верхних крылышек отрежем еще два отрезка белой ленты. Сворачиваем пополам в треугольник и еще раз пополам. Закрепляем зажигалкой. Делаем так каждый отрезок. Ленту порчу я взяла трески 4 на 4 сантиметра. Если у вас ее нет, замените ее атласной лентой. Сворачиваем в треугольник и собираем верхнее крылышко. Обратите внимание, что левое и правое крылышко собираются немного по-разному. вместе немного отстригаем и закрепляем над огнем низ тоже немного отрежем Выравниваем уголочки и обпаливаем над огнем низ. Собираем бабочку. Сейчас делаем тельце нашей бабочки для этого берем два отрезка атласной черной ленты со сторонами два с половиной на два с половиной сантиметра сворачиваем пополам в треугольник и соединяем стороны вместе посередине опуская края вниз Немного обрезаем и закрепляем над огнем. Низ тоже немного обрежен. Давайте обпаливать над огнем каждый отрезанный край. Приклеиваем тельце к нашей бабочке. я делаю усики из обычных тычинок для цветов завершим оформление верхнего крылышка для этого нам понадобятся пришивные стразы в оправе. Если у вас их нет, можете использовать обычные бусины. Я беру порчевую ленту отрезками 2,5 на 2,5 см и делаю такой же лепесток, как для тельца. Только низ я закрепляю вместе. Для украшения нижних крылышек использую такой же вид лепестка. Пришиваем сразу внутрь и вклеиваем в крылышки. Теперь украсим нижние крылышки. Для приклеивания небольших элементов и серединки я использую клей момент кристалл. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои видео, а впереди вас ждет много интересных идей и мастер-классов. Спасибо за просмотр!